И всем привет, с вами Пралантар Салон, сегодня мы играем в -Сити. Это что? Ну, это как сказать? Ну, моцити. Я сейчас преступник. из За чего я сам не с нами? Меня просто посадили ни за что? Ладно, пошли. У меня денег ноль. Хп всем. всем. Как зарабатывать? Тут то только криминалом приходится. Полицейским я не смогу. Приходится сбежать. Я так забираю. Пускай. Эй, стой, стой, стой. Э, давай, давай, попробуй, попробуй. А? Э! э! Нет, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя меня убивать. Я еще молод, я еще молод, я еще молод, ой, я еще молод, я еще молод. А, нет, нет, какой электрошокер! шокер? Ты что? Я лучше убегаю. Давай, забирай, давай. Пускай, стой. Нет. Не ладно, не надо меня арестовать. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо. Так, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. По-другому избиваем. Оп, нет, я не успел, я не успел. Помоги. Пацан, пацан. Помоги. Помоги, пацан. Ах, уже пристали почти. Там тоже закрыто. Ну хотел что-то сделай тут... Это что? Это что? Отвертка. А я тут я могу где-то вот так поменить? а не, не могу. Минус. Ну вот и я походу у меня не получится сбежать. Помоги! Эй! Hey. Ладно, проходит все как-то другой выход находить. что делать так полицейский только у нас один это минус но тут преступников очень много А, вспомнил у нас там работа была шахтером а заставали заставляли копать камень я помню это место можно кираку запрать и будет хорошо что? а показался вот у они кирки, там стирать вещи так, кирку так забираю и вот она та стена, которую уже пытались сломать кто-то, я не знаю но я ее часто видел, когда мы пытались все это делать Ты мешаешь просто. А уже ночью. Э, дай. Все пишем, пишем, пишем, пишем. Так, я выбираем. Почему я не могу упать и кирку? А, ну да, квест. Так. Там, где ювелирный магазин, я заметил там... О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Ты о, ты, о, о, нет, нет, нет, нет, нет. о, о, о, Спасибо. То, что дал. Просесть. Едем. Все, мы сбежали. Ай. Ты рулить, походу, не очень умеешь. но Я хорошо рулю. Ну и плыву. А что-то в реальной жизни я не очень плыву так. Ого, уже второй полицейский. У нас всего денег. А 464 тысячи. Это всей базы. А у криминала где-то 909 тысяч. Кстати, я уже вы криминале, потому что я сбежал. Нет. А, ты куришь сразу же в пустыню. А, в машину. Что? Я тоже. Сяду. Давай. Козу. Жаль, что сюда в пирамиду я не могу, но я тут в ИК паркурист не очень такой. Так, давай. Ай. Так, давай, давай, давай, давай, давай, не утопи машину. Убегаем, убегаем, убегаем. Теперь у меня пусть будет машина. Стой. Ну, дай, да я. Ладно, так. Я хорошо роллю знаю там, где дорога. О, стой. Калашников. Нет, я лучше... Вот так. Стой, нет. Вот этот, потом вот этот, нет, вот это, я я лучше возьму снайд, стой, снайд, что я не могу определить все вот все Я жду тебя. Я жду. Давай. Как там? Ха. Давай, садись. Садись. Стой. Ну давай, значит. Давай. Давай. Э, ты куда? Ты куда? Так, давай Ой, я тоже могу Так не очень удобно Наверное, под другую дорогу Не там, где пирамида, а другую я не очень тоже водить. Не очень. Так, там наша база. Так, все. Так. Можно еще по дороге крабить что-то. А что я не знаю? <связывая> <связывая> <связывая> а, я с... а, вот она, наша база. Вот она. Я... я видел такой домик мелкий. Паскай, это кто? А, это не тот, кого я тогда видел. Так, посмотрим, сколько времени осталось. А, ну ладно. И всем пока. подожди ка я вот так. И всем пока. С вами был Лимон. Ой, какой Лимоне? Um, Палантра с Роланукин сегодня